Наши эксперты поделились опытом продвижения интернет-магазина. Они рассказали, как последовательная работа по оптимизации может увеличить трафик в 4 раза, а конверсию на 21, менее чем за год даже без масштабной переработки сайта. Привет, меня зовут Мария, и это «Успешные кейсы». Как это сделано? В дом – это сеть из 22 магазинов для дома по всей Беларуси и интернет-магазин с ассортиментом более 10 тысяч позиций. Бренд известен покупателям и занимает заметное положение на рынке, но с продажами в интернете были проблемы. В компании уже над этим работали, но результатов по SEO не видели, поэтому решили обратиться в агентство. Для интернет-магазина были поставлены две основные цели. Затраты на продвижение должны себя окупать и рост выручки должен происходить на 20-25% ежемесячно. Решение. На этапе анализа стало понятно, что для достижения цели нужно перерабатывать структуру и улучшать юзабилити интернет-магазина. Но по внутренним причинам клиента внести настолько масштабные изменения было невозможно. Нашли альтернативное решение. Не затрагивая архитектуру и дизайн, исправили основные ошибки на сайте и оптимизировали отдельные страницы. Чтобы добиться таки роста позиций и увеличить трафик из органики. Для этого пришлось. Привести сайт к требованиям поисковых систем. Убрать битые ссылки, настроить корректные редиректы, устранить дублирующиеся страницы, сгенерировать XML-карту сайта. Настроить корректную индексацию для страниц погинации, нумерация страниц, которые используются для интернет-магазинов с большим количеством товаров в каталоге. Подготовить задания для копирайтеров. Написать новые заголовки и добавить их на сайт. Составить план по наращиванию ссылочной массы, внешних ссылок, ведущих на сайт Зарегистрировать компанию в Яндекс.Справочнике и в Google Мой Бизнес Добавить на карты все офлайн-магазины Составить семантическое ядро Подобрать запросы с учетом сезонности и праздника, Выбрать из них наиболее перспективные Отсеять запросы пустышки Чтобы в первую очередь сконцентрироваться на том, что принесет трафик как можно скорее Подготовить серию рекламных статей и разместить их на внешних ресурсах Проконтролировать, чтобы все найденные проблемы были решены. Исправить ошибки и обновить RoboSt-XT, чтобы поисковые системы корректно индексировали сайт. Результаты. Работу начали в октябре 2019 года. В зависимости от сезона и праздников количество запросов менялось, однако довольно быстро стала заметна положительная динамика. По сравнению с октябрем 2019 года, когда мы начали работу по продвижению, в июле 2020 органический поисковый трафик вырос на 323%. 300 328 посетителей в октябре до 14 82 пользователей в июле. Поступательный прирост поискового трафика хорошо виден на графике из Google Analytics. из наиболее посещаемых страниц, как традиционный для интернет-магазинов, главная ⁇ каталог оформления заказа, так и страницы категорий, на которые после оптимизации пошел основной трафик из поиска. Большую часть трафика генерирует Google, который занимает более 70% поискового рынка Беларуси. Конверсия также выросла. В октябре магазин получил 292 заказа, оформленных через корзину на сайте против 6%. 65 в июле. при этом конверсия в заказ выросла на 21% за то же время. Роста конверсии удалось добиться благодаря грамотному подбору ключевых слов, продвижение по которым позволило привести на сайт качественный коммерческий трафик людей, заинтересованных в покупке. Основные выводы по результатам. Даже если на сайте есть проблемы на базовом структурном уровне, можно заниматься SEO. Если грамотно и последовательно подойти к исправлению ошибок, подготовке контента и внешней оптимизации, результат можно получить даже без реконструкции сайта. Оптимальный срок для получения результатов по SEO – от 6 месяцев. Даже в том случае, если бренд известен, а сайт запущен достаточно давно. Сочетание SEO и оптимизация уровня конверсии позволяет увеличивать количество продаж в геометрической прогрессии. 5 вещей, которые вы можете сделать прямо сейчас, чтобы получить трафик из поиска. Первое. Добавьте компанию на карты Google и Яндекс. Карты регулярно появляются в выдаче по коммерческим запросам, генерируя дополнительный трафик на сайт. Вы можете не только заполнить контакты, адрес информацию о компании, но добавлять новости, акции предложения, а также собирать отзывы от клиентов. Второе. Работайте с отзывами в интернете. Большинство клиентов внимательно изучают отзывы о товаре и магазине перед тем, как сделать покупку. Чем больше положительных отзывов от реальных клиентов, опубликовано в интернете, тем больше доверия будет к вашему сайту и тем больше поискового трафика вы получите. Найдите отзывы у вашей компании на всех сайтах, где они опубликованы. Карты, отзывики, социальные сети. Отвечайте на негативные отзывы, благодарите за позитивные. Старайтесь договариваться с недовольными покупателями и удалять негативные отзывы. Третье. Добавьте сайт в Яндекс.Вебмастер и Google Search Console. Эти сервисы покажут ошибки на сайте, устранение которых сделает его более привлекательным в глазах поисковых систем и поможет привлечь больше органического трафика. Многие проблемы при этом исправляются буквально в несколько кликов и не требуют радикальной переделки или изменения сайта. Четвертое. Отредактируйте тексты на коммерческих страницах. И Яндекс, и Google рекомендуют делать контент для пользователей, а не для поисковых систем. Перечитайте тексты на важных страницах вашего сайта и отредактируйте их таким образом, чтобы они отвечали на вопросы пользователей и помогали им сделать выбор. Пятое. Следите за юзабилити и удобством сайта для пользователей. Это важные критерии для продвижения в поиске и увеличения конверсии. Чем удобнее будет ваш сайт, тем больше посетителей будут превращаться в покупателей, и тем лучше поисковые системы будут его ранжировать. Соответственно, поискового трафика вы также получите больше. Базовую информацию об удобстве сайта вы можете получить в Яндекс.Вебмастере, Яндекс.Метрике и Google Analytics. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вывком.